Целая колонна идет в Киев, вроде бы, да, там, посмотрел. В общем-то, это... А, из Беларуси, то есть сначала из Крыма, из Беларуси, то есть из Донецка, Луганск, Украина держит, тем самым Россия, пере... Россия перестала это делать. Почему? Логично же, что Беларусь, там эта страна там идет полным ходам Украина одна страна против Беларуси против России. Со скрыма и с донец луганск. Только там уже кренат, Украина отбила вроде бы. И там держит оборону. Если в случае чего, Если вдруг кто-то смотрит ролик, то, например, что-то посмотрит. И вдруг русский посмотрит. Передаст. И нападут снова на донецк луганск. что то я забыл. Ну, в принципе, есть плюсы, есть минусы. У нас есть плюсы, потому что именно там мы побеждаем, непонятно, поэтому одно и то же у нас плюсы будут. Потому что новостях говорили, что мы побеждаем Донец-Луганск, это хорошо. Это Ладно, поговорили про это. Не волнуемся. Там первая колонна, значит, через Крым. Дальше идет Херсон, дальше идет, идет, идет Николай, а потом Демпрепетск.. Днепретовск. Там разделяются колонны. Карта вроде бы в интернете есть, захватчик России, как захватит Украину, там карта есть, можете посчитать, поискать, я так ввраться. Э -э так, Харсон, Никлаев, э -э как там называется, Днепр Днепро, кто то так, вот что рядом с Киевом и потом уже в конце Киев. Также Беларусь, вроде бы там мало, но найдет. идет сейчас переговоры идут, я записывал ролик прям как раз на переговоры с украинцем Зеленским с Лукашенко из Беларуси вот, а Путин не хотел, ну сказано, надо своиться, скорее всего, что-то там и второго, грубо говоря, защитника там, заступника его запустил на переговоры, вроде бы, или это был фейк и потом уже сейчас происходит с Лукашенко, чтобы хотя бы, даже если второй заместитель, заместитель Путина и сам Путин не хочет пока покамись, давай сначала то Беларусь, так как Но потом знаете, что теперь э, санкции только на Россию, а на Беларусь никак. Кстати, вот мне интересно, как там блогеры? Например, в России, там... Благодарил, кстати, Зеленский дуть, Я был в шоке. Потому что он сейчас с Вангаем встречались в всего, потому что я с Украиной. Вообще ничего не знаю. Манништерн я там не видел. Наверное, он в шоке. Или просто занимается клипами своими, блин. И работает. Тут работает. Друзья, нужно так же самым. Повторяю за Манненштейн. Работать, работать работать. Ведь он... он сейчас военно действованный, поэтому не смогу это сделать но в принципе потом догонем нам постараюсь делать туда как он говорил сам принципе рассказал и он скорее всего не хочет он, ну, у него есть свободное время у раньше так говоря, за неделю делал пару клипов там мне даже не видно честно за блин не видно не видно глаза ладно за такое грубо говоря значит, Зеленский... Э, И без участия. Или он боится, или что такое. Интересно. Раньше, помню, он в сковочках любил Украину. От ее красы как сейчас говорил Путин. Красавица, красавица, но сколько нам нужно терпеть, про что-то делать? Вот. Путин это Макништерн. Напиши в комментариях, у меня такой вопрос. Во Первый и дальше давай разберем ютуберов блогеров музыкантов все остальных самых например, популярных личностей это самое интересное ведь если они помогают Украине например дуть с чего бы потому что там кто-то есть поэтому круто круто когда у вас много друзей с разных стран ну не друзей а семья именно вот это это да например в Белоруссии самая А4 у него нету не в России ну, бы есть И, грубо говоря, нету в Украине поэтому не помогают как я понимаю тут каждый сам за себя вот это самый шок но Украина выстоит потому что я уже записал почему уже узнать ролик посмотришь вот но то, что я узнал, что Мангенштерн самый популярный вроде бы в России и в... тогда и А4 популярные в Беларуси, не помогали вообще Украине, это значит, потому что их никого там нету. И они просто целятся само... сам себе там, чтобы свою. Державу, свои регион как так вот, в общем там защищать специально все сделано. Специально каждый там для себя. И сейчас объединение. Это очень хорошо показать, что Украина может себя защитить. Потому что если она не защитит, то мы знаем, что это у Путина. Он заходит. Потом даже идет на Европу. У нас уже не будет. Все конец уже. А потом мы объединяемся. таки нет, этого не будет объединяемся, получается новый альянс, можно так даже назвать, и потом сразу восплевает смысл жизни, да, после такого сам кажется за себя даже не можно выговорить, вот эта вот штука тоже, ой, я не про это, я про вот уникальность. Напиши в комментариях. Э, то, что я сказал, это влияет или же нет? Вот у меня только вот такой вопрос. И еще второй этот вопрос. Вот еще третий. А там едина война, всякое понятно Думаю, что логично, что война по войной Украина выстрелит, потому что знает и Польша, что если она не поможет крайний срок, то будет хуже. Поэтому она раньше помогает, что потом, если крым захватит, то потом сильно при Польшу все помогают потому что им выгодно вот и все эти пословицы кстати есть еще там в чтении я забыл как это называется в общем-то есть такая штука вот и все там еще одна есть штука разных слов которые есть смысл то есть кажется на очень понятно я забыл вот, только что это прям раскал вот голову с таких слов это сложно. Есть люди, которые знают это, об этом, но не знают что другого. То есть, если будете думать все подряд, то это нереально. Если ты молод еще, а если тебе уже там 40, то на автомате ты уже не будешь думать про все, что самое страшное. Поэтому, если ты молод, то делай добро. Угу. Да, некоторые обманывают, например, Петру Порошенко. Обманывают на деньги, потом возвращаются, говорит, я спасу. Но есть правда, что они все соглашаются. Но есть некоторые. Потому что они новые, они всегда будут в этой жизни. Есть сомнения, точнее, да, тоже есть, конечно. Есть люди, которые вообще про него не знают и думают, о, пришел, богато, отлично. Он наворовал, блин, бюджета с Украины, блин. Вот в чем дело. Кстати, потом, наверное, Украина будет оплачиваться. Потом после этой войны буду работать, работать, работать. Блин, как я, знаете, отлично, что потому что именно это я буду снимать. Как Украина будет вставать. Это будет прикольный контент, потому что у меня закончились идеи, что снимать. Слипы, блин, как Монтенштерн, да, встава. Ну, в принципе, сниму, да, почему бы нет в будущем. Вот, а А4 именно там, развлекательный контент, ну тоже сниму когда-нибудь, когда-нибудь обещаю. И последнее это у нас, э, помочь Украине вверх и будет прикольным. Это как э, аниме Наруто, когда нападали на лист. И получается такая штука. Офигенно будет потом игра. Только лайк, подписка. И смотрите, как мы герои спасаем всех. Как-то так вот. Напиши еще мнение. Отвечу и обговорим пока. С вами Макс. Про...